Здравствуйте, меня зовут Максим Степанов, я практикующий психолог и психотерапевт. И довольно часто мои друзья, мои знакомые клиенты рассказывают мне о том, что они предлагали в свою очередь своим друзьям, знакомым, знакомым клиентам обратиться к психологу, обратиться к психотерапевту, чтобы изменить жизнь к лучшему, чтобы как-то повлиять на жизнь. И что они услышали в ответ? они услышали отрицание, гнев, раздражение, я не псих, мне психиатр не нужен, у меня с психикой все нормально и так далее. И когда я слышу это, с одной стороны, конечно, да, это, это смешно, это улыбает, это похоже на шутку, это похоже на анекдот. С другой стороны, печально, что люди, не зная, в чем заключается услуга, в чем заключается помощь психолога, чем может, как может качественно изменить жизнь работа с психотерапевтом или с коучем, не могут воспользоваться этим. И годами находятся в одной и той же ситуации. Годами продолжают испытывать одни и те же трудности. Годами застревают в каких-то повторяющихся ситуациях. Конечно, Я говорю про какие-то негативные ситуации, которые не хотелось бы испытывать, те, которые повторяются хорошие, добрые, радостные, прекрасные ситуации, пускай повторяются. Какие-то нехорошие ситуации, увольнение постоянные невезение с деньгами, невезение с друзьями, невезение в каких-то сферах, постоянные аварии, машина бита и так далее. И на самом деле я утверждаю, что Причина всех этих событий, она кроется э, в психике человека. На самом деле э, все эти события, все эти повторения, все эти э, неудачи, они запрограммированы. Оно немножко, может быть, как-то звучит фантастично, волшебно, запрограммировано, судьба запрограммирована и так далее. Можно, конечно, отойти от этих терминов, но они у всех на слуху, они удобны и люди ими пользуются, да можно сказать, что ну не то, что запрограммирован, да у тебя такой вот ты разработал такой себе жизненный сценарий, да ну чуть мягче, ну у тебя такая особенность психики, что тебе нужно периодически страдать, ну это уже совсем, да так пожитейский и действительно к этому уже можно прислушаться, что да действительно какой-то я люблю э, какие-то печальные грустные фильмы, люблю читать в социальных сетях какие-то ужасные истории, как людям не повезло и так далее. То есть на самом деле есть какая-то у человека предрасположенность, в том числе быть несчастливым, в том числе быть небогатым, не неудачливым и так далее. И я утверждаю, что на самом деле да, это все кроется в психике и проработав особенности человека, вот, вот конкретно этого человека, его особенности, которые зашиты в его мировоззрений, в его убеждениях, в его э, определенном э, психологическом состоянии. И, э, можно, и можно изменить его судьбу, и такие повторяющиеся ситуации, они даже перестанут повторяться. То есть все, все пойдет по какому-то другому сценарию. Мы это называем сценарием, жизненный сценарий. И э, в связи с тем, что основная масса людей, не понимает, что такое работа с психологом, кроме того, что они видят в фильмах, когда э, клиент лежит на кушетке и рассказывает какую-то чушь, а психолог рисует рожи в блокноте и угукает. А ну, я сам всегда думал, что в этом работа психолога заключается. То есть, кроме такого представления, как правило, ни у кого нет даже каких-то альтернативных видений, как это происходит. Или я сам себе психолог, я что, сам себе совет не дам, мне что там, друг подруга не даст совет. Ну, психолог вообще не дает никаких советов, да, он помогает найти ресурсы, которые в человеке скрыты его э, возможности, да, у меня мои возможности, у вас ваши, у друга, возможности друга. И мы не можем друг другу советы давать, потому что мы исходим из своего видения, из своих возможностей. Мы не справимся с чужими советами. У каждого человека свой, свой ресурс, и у него свои, э, свои возможности, как можно это все исправить. Но он их не видит, к сожалению. Именно поэтому это э, нехорошее, негативное ситуация, она и произошла. Именно поэтому она повторяется. Именно поэтому она повторяется годами. Потому что он просто не видит, как выйти из этой ситуации. Если бы видел, было бы не о чем говорить. Что-то неправильно пошло не так, как хотелось. Изменил и забыл. И, в общем-то, что тут обсуждать. В связи с этим я расскажу, расскажу как как это все происходит, в чем, в чем заключается работа психолога, психотерапевта-коуча, э, с чем мы работаем, какие изменения можно внести, какие результаты можно получить и как вообще в целом жизнь изменится э, за счет просто из, из, изменения мышления, изменения сознания, изменения э, своего видения ситуации. Э, на самом деле... Э, Предлагаю вам вот прямо активно поучаствовать, включиться в работу, э, скачать ту картинку, которая будет прикреплена по ссылке ниже под этим видео. Скачайте себе вот эту картиночку, похожую на мишень. Э, возможно, вы много ее раз видели, возможно, даже заполняли. Так называемое колесо жизни, колесо судьбы. Много разных названий есть. Что мы здесь видим? Мы видим шкалы, набор шкал от 0 до 10 по разным направлениям жизни, работа, карьера, деньги, здоровье, друзья, отдых, развлечения и предлагаю вам вот поставить прям на каждой шкале галочку, засечку, насколько вы оцениваете развита э, данная сфера в вашей жизни. Да, ну, То есть 0 все плохо, 10 м, абсолютно доволен, все хорошо. По каждой шкале и потом э, можно в принципе соединить э, ваши галочки, засечки, линиями с соседними и получится действительно какой-то рисунок, который будет похож на многоугольник. У кого-то будет м, максимально круг, у кого-то будет какая-то ломаная, совершенно ломаная э, набор отрезков и э, уже даже выполнив это упражнение вы сразу обнаружите в какой сфере э, вы достигли действительно каких-то результатов, этим можно гордиться, это приятно и действительно вы знаете, что вы там успешны, в какой сфере вы ну совсем ничего не добились и там все плохо и даже как-то это грустно, печально и раздражает. А может быть, есть такие сферы, которые как-то средне или не развиты. Но вас это совершенно не интересует, не мешает жить. Это хорошо. То есть, для, для вас, для, для вашей личности, для вашего образа, стиля жизни, это не, не имеет никакого значения. Даже выполнив вот это упражнение, даже заполнив эти шкалы, мы уже получили какой-никакой, но минимальный анализ где в жизни хорошо, где не хорошо, Уже можно делать какие-то выводы, да, уже, уже есть представление о себе, да, вот как э, фигурки в пазлах имеют разные конфигурации, разные такие вот конструкции, да, уже понятно, где у меня выпуклости, а, а где вогнутости. Уже из, исходя из этого, э, можно понимать, что, а почему так? А почему так? А почему так годами происходит? А кто на это повлиял? А кто виноват? А как я это сделал? И э, работа психолога как раз заключается в том, чтобы э, исправить, помочь исправить человеку э, ситуацию в той сфере, в которой, ну, в которой он хочет изменений. Да? Кто-то хочет выйти, выйти, выйти замуж, кто-то хочет заработать денег, э, кто-то хочет научиться общаться с людьми, чтобы они от него не убегали или наоборот, чтобы он от них не прятался. И для этого он идет к специалисту. Именно для этого. То есть для, для качественных э, изменений, перемен в жизни. Не, не просто поговорить, не выговориться и не полежать на этой прекрасной кушетке. Тогда, э, что, же, что же мы хотим? Что же мы хотим получить от этого психолога и как мы об этом узнаем? Э, мне очень нравится термин, который вел... Сергей Викторович Ковалев, он назвал, что это благополучие. С одной стороны, да, чего, чего хочется человек? Ну, наверное, счастье. Наверное, да. Чего он, может быть, еще хочет? Ну, может быть, он хочет радости, да, да, наверное. Но счастье и радость, в принципе, да, это, это те чувства, которые мы хотим переживать. Но посмотрите, вот, допустим, есть много народов есть много людей есть много культур где действительно внутреннее состояние человека ставится на первое место и его внутреннее состояние и определяет вот, его статус его э, какой-то даже как это сказать авторитет его счастье счастливость но Возможно, возможно в той стране, где живете вы, в той культуре, где живете вы, где вы находитесь, возможно, среди тех людей, с которыми вы общаетесь. Вот просто то, что вы сидите дома и заплатили за квартиру, и у вас есть банка варенья, вот может это еще не дает полного счастья. Да? То есть как-то еще нужно какое-то, вот кроме э, какого-то внутреннего состояния, Какого-то ликования или радости или спокойствия, еще хотелось бы как-то влиять на внешний мир то есть уметь э, воплощать свои задачи, уметь воплощать цели, желания, делать это эффективно. Да, вот Захотел и оно сделалось, захотел и оно реализовалось. То есть, э, кроме того, что я испытаю радость, просто или все время круглосуточно испытываю радость, как щеночек, может быть, я еще хочу что-то построить, что-то внедрить. Как-то изменить жизнь, как-то выполнить свою миссию, и так далее. Да, много у людей разных фантазий о том, зачем они пришли на эту планету. То есть тогда получается, что вот, вот это прекрасное слово благополучие оно очень хорошо, потому что это и несчастье, да, вот не просто радость, ликование. И это не э, умение воплощать задачи, цели. Это вот, скорее всего, что симбиоз. Да? И Сергей Викторович Ковалев предложил вот такую форму, что благополучие это равно эффективность плюс, плюс счастливость. Что такое счастливость? Это умение радоваться достигнутым, это умение быть довольным, что ты просто жив, ты просто здесь и сейчас, быть довольным от того, что у тебя есть то, что сейчас есть, наслаждаться этим, да? наслаждаться своими победами, наслаждаться своим состоянием, наслаждаться своим окружением и, и всем остальным. Да? Что такое эффективность? Это именно способность добиваться целей быстро, качественно и результативно загадал и поставил. Да? Но опять же, вот этот самый эффективный человек, да, очень эффективный человек, он может быть и несчастливым, в принципе. Да? Мы знаем, наверное, много очень примеров, когда люди... Может быть, на каких-то чиновники, может быть, какие-то политические деятели, может быть, бизнесмены, особенно женщины, занимающиеся бизнесом. Да, это может быть очень волевые люди, очень строгие, очень уверенные в себе, очень хорошо контролирующие мир ситуацию, но они не рады, они не улыбаются, они не наслаждаются жизнью, дома их ждет кот, с которым нельзя поговорить и так далее. То есть умение влиять на мир, умение воплощать свои задачи, оно все происходит, все реализуется, но не приносит удовольствия, не приносит счастья. Поэтому, конечно, хотелось бы лететь на двух крыльях и уметь быть счастливым и быть эффективным и быть счастливым от того, что ты эффективный и вот уже от симбиоза этого быть благополучным. Как же попасть туда? Как стать эффективным? Как быть счастливым? Об этом вы узнаете из следующих видео. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, делитесь с друзьями и до следующих встреч.